Так, я уже Это встал. Малина, я завел себе Китикет? <свят> Знакомлю свой новый гитикет. Не ну, мешай Бобик. У меня тут... Бобик мешай, тут своих. -кет. Вот... О, вот и я Да. Это, Пойду китикет вам, риском, рыбу в бассейне. это Китикет Муська, это Китикет бассейне, Барсик фу -фу -фу. и это Барсик. Привет, я ваш сородич. Как у вас дела? Да, его зовут Китикет Мистер Кот. -чик. Да, меня зовут Мистер Котик. Барсик. Они на тебя смотрят как на идиота. И Они сейчас... смотрят на меня как на сородича. Они mm -hmm. не хотят меня убить за то, что так. я им еду не привез. Мне надо сегодня словить им покушать рыбки. Они опять рыбы. рыба, опять рыба. У меня рыба. Опа. Дышит. Так, что там торгов? где это кашатина. <связь> кашатина. стол. Так, мы дадим себе денег. Ну, <связь> <столько хватит? связь> а, если ты про меня, то я уже давно убежал. Давай, <связь> я, я, их, давай я поймаю. <связь> я тоже симпатичный. Ты какую хочешь себе. Вон ну, ясно, а? да. я, вот, я сижу, не я могу. сижу, я бродячий, меня никто не блин. хочет учить. Стоять, стоять, кат... куда я я Рыбкой, рыбкой, а? по тихому рыбкой. Рыбку Ой. покажи, рыбку покажи, подходи к ней. Я по-тихому еду, я начну маневрировать. Вот, спасибо, на Сюда иди. Рыба, я не ну? чувствую, кто-то рыбку достал, надо пойти. Иди сюда, ты искать. Не сюда, -а -а -а -а. Сюда пошла, Уж иди, киса стоять. Ставь, надо И её в угол, в угол тут... Давай, давай, давай. Стоять. <состоять>. Да, <сас> <связывая> ты попал. Опять шурывку просрали. <связывая> Все. ты. Но ну, меня никто не а хочет не. взять ты Всем понял. Корми, корми, корми. Я корми. просто бродяга. А? А? Я хочу быть Я нет, хочу то быть котом. <связывая> Нормально. Дождь, не бродячий. Не ненавидь. <связывая> Когда? Поймал. Нет. Ой. Давай. иди? Я не был. Чего пошел? О. Он не хочет идти. Корми-корми-корми. Он не живет. Значит, это тигурная рыба. Она стой, новый. Стой, стой. сейчас я попробую. Кися-кися. -кис. Кис -кис. Куда? Кис -кис. Нет, она не ест. Она не ест эту рыбу. Зато коты а щас... такие? Мы еты хотим, а это не хотим. Лосось им дай, который стоит бешеных денег. Я им брала, они меня э, все мне палец показали. Они любят риску. Я, я не могу словить рыбу, понимаешь? Я на детка попадает за твой рыба. Ты ч есть? Поводись мне освещение, рыба. Че-че. О-о-о. О, вот, три скам. Бро, ну, да. во, где ж тышку немало? Покорнишь рыбой. Давай, <свят> давай, давай. Ну, давай, говорися. Ооо, неужели? Все, пойдем нам, хватит рыбы. Пошли. Ооо, пошли, все. Теперь я хочу нас Так, теперь только осталось поймать. Пойдем туда уже. Так, пророче. нам лети какую-то хоть. Пойдем, пойдем. Я знаю какую. Где-то. Слабли. А, пойдём. Надо было. Идём, находим. Слабли. То есть, кольцу. Вот у нас кто меня служит. В Так, идем, идем. Она там где-то. Сейчас стоит Она здесь где-то была. Где ты? Мозг. Сюда. Их лежит. тоже здесь нету. Ай, больно. Нету ни одной. Сейчас они проснулись. Они все посмывались. Пойдем туда, значит в ту сторону. А может, да, далеко ну, у дома, может у твоего дома есть? Ай, больно. Пойдем, пойдем. А еще. Ты ещё? где? А сейчас смотрите, у твоего дома. Нет, У Вот же, кстати, есть четыре бирки. Сюда пойдем. А ну, где-то есть. А блин, да, точно бирка. Пойдем, пойдем. Они вон там где-то. Осталось только найти. Где что здесь бог делает? Мой бывший. А, да. Где они все подевались? Вообще не знаю. Были. уже нет. Может не попадали в канализации? Не знаю, давай посмотрим. Здесь их нет. Где все коты? А где меня? Ну-ка пойдём. Кто ищете? Котов. Эээ, котов, -э да. Полиция, кстати. Полиция, я хочу за яму надо попадать. Кого? Нет, нет. Так, может, здесь какие-то... Учителя держат... Потому Оба... Оба... Оба... Оба. Потому что... Оба... Оба. Потому что... Оба... Оба. на каток. Ты где? Стой, боже! Я боже! Стой, боже! Стой, боже! Стой, боже! Стой, боже! понимала. Да Стой, ты! Ё-моё! Можешь боже! Стой, боже! Стой, боже! Стой, боже! Стой, боже! Стой, боже! Стой, боже! Стой, боже! Стой, боже! Стой, боже! Стой, боже! Стой, Катку? Где? Пришел. Где? Коток. А? Что у них там именно много должно быть? О! Смотри, смотри. В кустах сидят. <клёвый> где? Давай-давай-давай, соним. Он сожрал Привет. мою последнюю треску. Ненавижу. Снова мне надо рыбачить. <клёвый> тихо, тихо. Снова сюда. Дух фонтан рыбачить. так Она так далеко не идет. Только того, того кота не трогайте, пожалуйста. Она зашла. Не понял. Всё, а я... Это от того кота. Какого-то. Чёрненького. Классно. У меня ботинки. Ах. Я его назвать как-то, бы, как-то. Давай, Эй. давай, бирку и как назвем? ну, ты назвешь. как? Хм, сейчас... я хочу пойду одна а, Как бирку. Ну, тебе бир... хочу назвать, Милка, вот. И... Всё, пошли со мной, Милка, да. Вот поводок, бери. Стоять! Кися, кися, кися. Ить, всё? Пошли. Привет. Сейчас тебе куда-то прицепить. Там Ой, куда еще куда-нибудь. У Вики есть бирка и поводок. Бобик, ты еще бегаешь? Ну да! Тут обжора, кот. Пойдём. Надо, надо вылететь. Нет, на, нет, спустя. Пойдём, в комнату привяжем. Пашля, Ванюка за мной. Она молодец. У меня чудо. Идёт И вот сюда. Там, сюда. Не сюда, сюда, сюда. Э -э. Угу, каток вообще не видно. Пожалуйста. Они возле катков. Пойдём киса. Тогда мне ну, надо пора Давай, Милка, милка, давай, давай, давай, мила. Это акаток не помню. Тихо, где давай, милка. Иди, иди, иди, иди. Я ее почти затащил. Не двигайся. Хм. Стой, пика. Давай. Милка, милка, давай, заходи, заходи, заходи. Ближе к двери подойди, пожалуйста. Милка. <смех> <смех> <смех> <смех> это не какой-то проблема. Давай. Еще <смех> раз. <смех> давай <смех> так. задвинь его далеко-далеко. Ну Где каток? так, мелко, сюда. Здесь нахрена? Быть может, Сюда, туда, туда, туда. Нука, Ну да, все. Сидеть, сидеть вот. Ты пошла ловить второго. Нет, я честно на прогулку выйду со своим семейством кошек. Давай иди, а я пройти еще одного. Ну. Не надо тебе еще один. Зачем тебе еще один? Получилось, я повалял на сем... Тут чебурет, да. блин, один не может есть, ни одного есть, поймать. Есть. Кися, ой, подъем. Где все то Они на катках. Не знаю. Ну, на катках, поток. Нет, Нет, мой гулять, Нет, Нет, больше. Пойдем, пойдемте гулять, кися. Да, какая-то розовая. Как, его... есть? как я вас спущу? Ладно, подъемте. Э, я без капка, без поводка не могу. И... ну Ладно, я тут с ним посиду. Давай, Барсик, Барсик, Барсик, слезай, слезай. Я в, катку. Давай, я давай. в катке. Давай. -ка, ты в катке? Да. Пойдем, пойдем, где мы? Mm -hmm. Мои стада. О, спасибо. Пойдем, где, пойдем. Вс ⁇ иди за мной, я а, забыл. Давай, давай, давай. За мной. Ну, да? пролазите, пролазите. Мне mm надо -hmm. поймать еще одну. Сюда. О, какие, какие вы трудные. Все и кто... Такие вы Денькие хорошие. Иди Наконец-то есть давай, давай, свой давай. Спускаемся. дом. А, типа а как сюда. ты его развёшь? Сюда. Еще не знаю. Фу. А, Фу. А, так, так, так я... хочешь, чтобы... точно лайк. Камни, камни, камни. Короче, завтра найду половину. Побегу. А он мне позже найдет половину. Мой, Мой дом, дом. пошел. Ладно, пошлите. Кисы, идем, идем. За мной. Киси, киси, киси. Выходим. На балкон выходим. Без да, балкона. Чего? Мягкая мязка. И скар, барсик, ну я И. знаю, пока у меня дома, барсик, муся. Муся пуся? Так, у меня там еще остался вроде бы, нет? Это муся, наверное, был маленький, уже вырос. Да, муська выросла. Мы идем на вечернюю прогулку. Там все муся губи. Пойдем, Дима, есть стада. Стало. Кись. Никакай, а у нас мы с трудом будем ставить видео. Миси, миси, миси, миси, миси. Там твой код. Вот, смотрите, тут водичка. Вот, смотрите, пойдемте поплаваем. Пойдемте поплаваем, мы хорошие. Все, поплавали, пойдемте. Блин, мне вам надо. Бежи, ты. А зачем тебе 7 поводков? Тут там лежит <свят> Тут спрут, спрут что-ли был Так чернила Ну так. и спрута Ты знаешь сколько она стоит? Нет А ты сходи к археологу пойдем. Потом Пойдем пойдем. со мной И с моей К моей Варсик, кушай. Кушай, Варсик. Варсик, сюда. Пойдем. Ну, К археологу пошли. У тебя семь котят. Откуда? Чар, иди сюда. Посмотри, ой, сколько чернило стоит. Иди сюда. Хвостик. Победи. Не не Вики нет. Вики нет. Вики а нет. Вики нет. Вики Вики нет. Вики нет. Вики нет. Вики нет. Вики нет. Вики нет. Вики нет. Вики нет. Вики нет. нет. Вики нет. нет. Вики нет. Вики кошки, <связь> Она За хвост, хвост не только дергай. не дергай. А От тебя отвяжут, тут мои. Нет, кошки мои. За хвост, не дергай. Все, но... нам пора домой с ними. Домой. Нет, меня дам. Да, домой побежали. <соскоп> Давайте погуляли, погуляли. И хватит. <соскоп> Очень злые. Кошки это мои кошки отстанет мы их котят нет им всего лишь месяц но они уже пушистый идем идем домой ну, я... идем а сестра Давайте, проходим, Может, проходим, ты, ты не имел в виду у их, И... где моя сестра нет. сестра ты где идешь Ну ладно. Дела? Давай-давай, Варсик. Варсик, поднимайся. Давай-давай, Варсик, давай, Варсик. И варсик. Страха, это не заборчивая. Варсик, давай. Кто там еще остался? Так у меня одного. Так у меня одного. Один из них барсик. Варсик. <свот> вот он. Тут есть мучка мучка а? и Риск. Слушай, а немного ли? И Варсик. Нет. Самое то. Офигеть, да? Ты чё офигел? Я тебе сейчас. не хочешь знать, не готов. Иди к Вике, у него там... Милка. Вы чё офигели? Ушли. Вы чё? Да вы тупые. Еще раз. Поднимаемся. Я пойдёмте, хочу. Поднимаемся. мои кисы. Я, а, и я тоже. не Ну, так нечестно, я, я хочу себе. Пойдем, пойдем, пойдемте Поднимаемся. Поднимаемся. Поднимаемся. Поднимаемся. Поднимаемся. Поднимаемся. Поднимаемся. Поднимаемся. Поднимаемся. Поднимаемся. Идти! Идти. Идти. Закрыть. Перелази, мои кисы. Давайте, спорт — это жизнь. Кисами называешь, да? Mm. Да. Все если это никому, никому, если это не маника, значит, не станутся никому, я их сожру. Я тебя сейчас сожру. Ну, я тебе сказал. Давай, заходи, заходи. захоти. Иди. Спасайся жизнью. Один. один ты... Я два. У меня второго нет. Сейчас ты, с ты меня... прощайся с жизнью. Прощайся с жизнью. Я азиатка! Не пошла сюда, азиатка! Сейчас плюс Олег, равно. Сюда азиатка, я вылечу с Сюда пошла азиатка, тебя избьют. О боже. Да пошла азиатка. Где это азиатка? Азиатка, пошла сюда! Ладно, пойду спать. Дей, пожалуйста может, Азиат, ты, можешь ты, можешь видишь, ты видишь, что да, да.